Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас, и пусть Дух Святой, Божий Дух, Дух, который направляет всех своих детей в соответствии с Его Святым Божьим Словом. Пусть Он также направит и вас, особенно тех, кто сейчас слушает нас, и пусть Божий Дух придет и направит вас для того, чтобы вы знали и понимали, чтобы вы осознавали волю Божию для вашей жизни. Давайте вместе подумаем немножко. Вы знаете, что все было создано Богом. Весь мир был им создан. Все, что существует, было создано им. Представьте себе, что Бог использовал, чтобы совершенные вещи сотворить. Он использовал только свое слово. Только слово! Слово произнес, и то, что не существовало, появилось, стало существующим из-за власти, из-за славы, из-за величия его слова. Когда представьте себе, мой друг, представьте себе это слово, которое сотворило все входит внутри вас. Представьте, какой будет ваша жизнь. И неважно, насколько она была горькой. Неважно, какой была ваша жизнь. Все то, что с вами происходило до этого момента. Но начиная с этого момента, когда вы слушаете Слово Божие и позволяете Этому Слову войти в вашу жизнь, в ваш разум, когда вы принимаете, когда вы соглашаетесь, подчиняетесь этому Божьему Слову. Представьте себе, что это Слово может сделать в вашей жизни. Это очень и очень замечательно, да или нет? Давайте правду говорить, потому что... Сегодня, вы, мы все сегодня пожинаем те плоды, которые мы посеяли, семена, которые мы вчера посеяли. Сегодня пожинаем то, что вчера посеяли. И завтра мы посеем то, что сегодня мы посеем. Тогда, если мы сегодня начинаем Внутри нас сеять Слово Божье. Представьте, что завтра мы будем пожинать, что вырастет. Это замечательно. Но, к сожалению, люди, они не обращают внимания. Не обращают своего внимания на Слово Божие. Они не слышат или не имеют ушей, чтобы слышать Слово Божие. К сожалению, я говорю об этом. И из-за этого люди продолжают пожинать то, что вчера сеяли, и сегодня продолжают сеять то, что этот мир предлагает. И он предлагает фантазии, мир предлагает иллюзию. Этот мир предлагает то, что дьявол сделал с Иисусом, когда поднял его на высокую гору и сказал ему, «Видишь, Всю славу этого мира. Все это мое. Хотя это был обман. Он сказал, это мое, но это неправда. И сказал, я дам тебе, если только поклонишься мне. Тогда дьявол делает это с людьми. Дьявол делает это со всем миром. Он предлагает все. Предлагает славу этого мира. Но... Люди не понимают, что когда они не слышат голос Божий, они начинают слышать голос дьявола. И они бегут за фантазиями этого мира, за иллюзией этого мира. И что происходит? Жизнь становится отвратительной. Я могу сказать, их жизнь становится ужасной. Один день нормальный, и вся неделя ужасная. Почему? Потому что дают внимание или слушают голос зла. Голос иллюзий, обмана. Этот мир, мир обмана. Мир обмана. И это причина, мои друзья, по которой столько страданий в этом мире. Из-за этого, потому что мир, он склоняется, чтобы слушать голос тьмы, чем слушать голос Божий. Люди не имеют ушей, чтобы слушать голос Божий. Но Иисус сказал следующее. Давайте мы откроем, чтобы прочитать. Он этим религиозным иудеям объяснял, и он продолжает говорить религиозным людям этого мира, потому что это религия, которую мир предлагает. Любая религия, какая угодно. Любые религии в этом мире можно найти, но не приносят, они не приносят никакого позитивного результата, потому что если бы религия могла решать проблему людей, мир был бы как море из цветов, прекрасный. Тогда Иисус говорил иудеям следующее. Он сказал, вы, он сказал, являетесь потомками Авраама. Он отец веры. Он отец для тех, кто следует за Богом Авраама. Он сказал, я знаю, что вы являетесь его потомками. Но вы ищете убить меня. Почему вы ищете убить меня? Что я вам сделал плохого? Я украл или обманул кого-то? Я делал что-то злое для вас? Нет. Иисус учил тому Слово, которое Отец дал ему, которое Отец научил. Отец дал это Слово, и я передаю вам но вы не хотите слышать И Иисус говорил вы хотите убить меня потому что слово мое оно не вмещается в вас не вмещается слово мое не вмещается в вас Слова этого мира вмещаются. Вы доверяете, но моему слову не доверяете. Всему вы верите, но только не моему слову. Оно не может войти внутри вас. Настолько оно, ваше сердце стало жестким. Поэтому вы хотите убить меня. Смотрите, друзья. Давайте думать вместе, каким образом сейчас идет ваша жизнь. Потому что Слово Божие – это Слово Божие. Когда Бог говорит, все происходит. То, что Он говорит, происходит. Иисус сказал, Фур пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Он говорил о дьяволе. Вор, дьявол, пришел для этого. Украсть, убить и погубить. Но о себе сказал Иисус. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И когда Бог обещает жизнь, это не какая-то там маленькая жизнь. Нет, это жизнь с избытком. Вечная, вечная жизнь. Но каким образом это вечная жизнь? появляется в человеке. Это тогда, когда мы оставляем или допускаем, чтобы Слово Божье, оно проникало в нас, когда мы начинаем пить или есть это Слово, как, как хлеб, который каждый день мы кушаем. Слово Божье когда Он входит в нас, преображает нашу жизнь, убирает комплексы, убирает вот эту нищету, вот эти болезни, всякое зло, которое только существует внутри нас. Тогда эта жизнь, которую Иисус обещал нам, это не просто какая-то слава и богатство этого мира. Нет, это всего лишь что-то маленькое, Вся, вся слава, все богатство, оно у Бога, всегда было Божьим, но то богатство, которое Он хочет нам дать, это не снаружи приходит, а изнутри, изнутри нас начинается внутри каждого человека, когда мы начинаем пить это Слово Божье, мы получаем богатство Бога внутри нас. Его Слово. Божий секрет внутри нас. Слово Его. И тогда все происходит внутри нас. Тогда Слово Божие, которое есть Его Дух, Дух Святой, Дух Мудрости, это Дух Знания, это тот Дух страха Господня, это тот Дух Света, Дух Святой, который направляет Иисуса, направлял Его, это Дух Воскресения. Когда Он входит в нас, Его Слово, оно рождает внутри нас новую жизнь, жизнь с избытком, вечную жизнь. Тогда это ничего не стоит, не надо платить, чтобы это Слово внутри себя иметь. Нужно верить, подчиняться, отдавать свою жизнь этому Слову, быть послушным этому Слову тогда иудеи они знали слово Божье но они были настолько слепы-за своих грехов что они продолжали следовать за традицией за религиозной традицией они продолжали быть послушными всего лишь тем вещам, которые простые и легкие для исполнения. Например, они праздновали там Пасху, субботу соблюдали, и другие такие вещи. Они это все делали. Но Слово Божие, оно не входило в них, они не понимали. И это Слово, которое приносит жизнь с избытком то, что Иисус обещал, когда это слово входит в нас, у нас появляется жизнь, мы освобождаемся от нашей эмоциональной или духовной слабости, мы освобождаемся от мыслей, мыслей, которые дают нам страх или переживание, или какие-то чувства негативные, мы освобождаемся от... От мыслей, которые делают нас неспособными. Мы освобождаемся от вот этого... Знаете, удача или неудача ⁇ это одно и то же. Неудача и удача ⁇ это из одного и того же корня. Мы освобождаемся от всех тех незначительных вещей, которые направляют жизнь людей. Потому что те, кто верит в удачу, в успех, они пытаются выиграть в лотерею деньги, знаете, испытывают удачи. И если один раз выигрывают, а что происходит? Они, знаете, уже... Надежды, когда потеряны на, на игру, и они начинают тратить и тратить. И, знаете, легкие деньги, когда приходят, так же легко они и уходят. Тогда люди, к сожалению, живут и бегают за ветром. Бегают, и они никогда этой качественной жизни, которую Иисус обещал, не имеют, потому что они верят в эту удачу, хотят видеть и потом поверить. Но кто верит в Слово, верит и потом видит. В этом разница между теми, кто верит, и теми, кто просто по-своему. Тогда Иисус, друзья, открывает вам сейчас в вот этот момент и говорит слушайте мой голос это голос Духа Святого слушайте голос мой и начинайте есть лучшее лучшие от этой земли потому что Бог всегда обещает самые лучшие для нас это жизнь с избытком и это жизнь с избытком Внутри вас начинается, когда меняются ваши мысли, ваши идеи, когда изнутри это обман вырывается и вместо него истина приходит, которая освобождает, вы становитесь благословленным человеком, сильным человеком. Вы становитесь настойчивым к тем трудностям, которые этот мир нам приносит. Вы победитель, Потому что перестаете зависеть от вещей или от людей. Вы начинаете зависеть исключительно от слова, от источника жизни. Представьте себе, если одним словом Дух сотворил весь мир, это слово внутри вас, на что вы способны? Именно это Иисус нам говорит. Я пришел, чтобы имели жизнь, и это жизнь с избытком, то, что Он предлагает нам. Но это жизнь, жизнь с избытком начинается внутри вас, она не вокруг. Это не выиграть денег в лотерею. Но подчиниться Слову, голосу Божьему, быть послушным Ему. Тогда да, вы начинаете в послушании Слова Божьему сеять, и жизнь начинается меняться. Вы перестаете верить в эту удачу, вещи этого мира. Вы перестаете слушать голос этого мира. И начинаете слушать голос Божий. И из-за послушания этому Слову оно в вашей жизни проявляется. Это благословение, которое Бог обещал послушным. Что вы будете делать? Иисус говорил религиозным иудеям, «Я знаю, что вы семя Аврамова, но вы хотите убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас». Тогда я хочу, чтобы это Слово оно вмещалось в вас и давало вам новую жизнь новую жизнь, начиная с этого момента, с этого мгновения. Пусть Дух Святой внутри вас входит внутри вас и начинает освещать, очищать вас, мысли ваши, чтобы все мирские вещи удалить, и тогда вы будете просвещенным, мудрым, богобоязненным человеком. Вы будете сильным и непоручным и тем, кто удаляется от зла, как Иов это делал. Пусть Бог вас благословит. До завтра, друзья. Аминь.